Пожалуйста, да, повторите, пожалуйста, свой вопрос. Максимально ну, вопрос... полно. Угу. Вопрос про ВТП. Я не прочитала новость, что э, он объявил э, некий технический э, дефолт, что это такое э, и э, ну, какие могут быть последствия не только для держателей банка, там, что там у них, акции, облигации, а вообще в целом вот для простого народа. -то. То есть получается, надо объяснить, пояснить, начиная с того, что, что из себя представляют облигации, так, и о чем вот идет дальше. речь. Вот. Да. И что произошло с банком с банковскими бумагами, то есть с их облигациями, и чем это грозит для, собственно говоря, для населения. То есть, что да, такое конечно. для финансового рынка России. Вот, и единично ли это? И что грозит для населения? Понял. Если что-то я не доотвечу, то, пожалуйста, потом. Ну, перезвони, пожалуйста, и, так сказать, добавь свой вопрос. А пока достаточно он большой и емкий. Хорошо, постараюсь ответить. Так, значит, о чем тут речь? Речь вот о чем. Значит, факт технического дефолта банка ВТБ. На, так сказать, закладке выложена картинка, на которой вы видите э, о том, что то, что там начерчено, это фрагмент живого графика от 6 числа, шестого декабря 2022 -го года. Что это такое? Это реакция финансового рынка на э, ту ситуацию, которая сложилась на финансовом рынке, как раз по облигациям банка ВТБ вот там ситуация получилась такая в какой-то момент когда должны были выплатить это 6 числа выплатить проценты по этим облигациям вот выпуски бессрочных субсидированных облигаций серии суб но тут их много перечислять не буду вот именно по этим получается э -э Произошла как раз вот такой не выплата, это еврооблигации то есть это еврооблигации подразумевать, что это валютные облигации это не рублевые хотя, каково, какое так сказать, какое направление, каким образом сейчас выплачиваются по ним деньги и кому я особо не знаю, потому что я их не покупал, не продавал ну, понятия не имею особо не погружался, поэтому вопрос будет общий так вот Ситуация достаточно любопытная и, можно сказать, что она и настораживает. Вот Почему? Потому что по этим облигациям любое, причем эти такие облигации, э может давать для заема у, там, неважно у каких, у юридических, у, физи у физических лиц, э давать, вернее, брать деньги с выплатой вот этих вот самых процентов, которые как раз ВТБ на вчерашний день не смог выплатить. В «Известиях» утром я видел любопытный момент о том, что разговор как бы смещался, хотя, в принципе, по «Бизнес-финанс», как вот там, «БФМ-радио», говорилось именно как раз про, именно про технический дефолт банка. То есть не смогли выплатить. Так вот... Картин простая, не выплатили, значит, не платежеспособны Тут я напомню, что такое дефолт, в принципе, и о чем речь Ну, те, кто, так сказать, там, 2000 года рождения, вот там 95 -го года рождения, они этого не видели, не знают Но я думаю, что многие все-таки в интернете смогут увидеть такой фрагмент, когда, так сказать, удивительное дело на мой взгляд, по крайней мере, это лично мое мнение э, так сказать, трезвой там Ельцин, вот э, Борис Николаевич. В восьмом году за три дня до, э, так сказать, дефолта Российской Федерации говорил: дефолта не будет прямо и точно. Перед журналистом и всяким прочим. После этого был 198 год, когда все, так сказать, ну, можно сказать, рухнуло. Вот, была такая ситуация, когда достаточно резко взлетели в цене те же самые валюты. Где-то за полгода цена от 6 рублей за доллар, на тот момент как раз была деноминация. там нулики отрезали. Вот, за полгода цена на, за 1 доллар от 6 рублей взлетела где-то до 24 четырех. Вот, потом было еще выше, но, по крайней мере, так, таким вот образом. То есть, это по-любому -по достаточно плохо. В, это, в нашей ситуации вопрос только вокруг ВТБ. Но дело в том, что такие же, еще раз повторюсь, конечно, что такие же облигации, то есть, это заемные, ну, проще говоря, по-русски говоря, это просто расписка в том, что человек или, так сказать, юридическое лицо... Дал деньги банку на финансовую операции под какой-то определенный процент, который так сказать, они ожидали, вот. а выплату по этим процентам он не получил. Вот, вот какая-то ситуация, вот что это значит. И если предположить, что другие банки будут иметь такие же проблемы, то это говорит о том, что в финансовой системе Российской Федерации большие проблемы. То есть, я не буду говорить про, там, правильно-неправильно, нет, я просто чисто технически к этому подойду и объясню. Значит, те выплаты, которые на сегодняшний день э, проводятся, в том числе и со стороны ВТБ, потому что ВТБ тоже, насколько я понимаю, выплачивает всякую всячину. Вот, я имею в виду те обязательства, и в то же время являются дойной коровой для бюджета, для государственной машины. Значит, те деньги, которые берет государственная машина, э, так сказать, выкачивает из этих финансовых институтов, фин, э, из этих банков, ну, можно сказать, так сказать, подчистуют. То есть, в принципе, получается, если валютные проценты не смогли отдать, значит, проблема в банке с валютой. Вот, если не смогли отдать рублевые эквиваленты, значит, проблема с рублями. То есть, значит, грубо выражаясь для поддержания всего этого должны будут напечатать эти рубли что это такое это то что называется инфляция раскрутка инфляции то есть ну нет средств у банка на данный момент чтобы погасить эту задолженность вот как это может быть ну, достаточно просто ну нет денег и все вот Многие сейчас уже забыли, что такое кошелек Ну вот кошелек открываешь, а там рубль, а нужно отдать 100 рублей вот. Что в этом случае делают? И когда, э, так сказать, э, ну, граждане, которые мне давали, скажем, там по 10 копеек, вдруг узнают об этом Естественно, они, так сказать, начинают возмущаться Но ВТБ, как кошелек, как один из кошельков Российского государства Как-никак там все-таки есть Какой-то капиталец, Вот, он достаточно Уверен себя чувствует Хотя, в принципе Уверенность тут она Ну, как бы, правильная, неправильная ну, в общем, сложный вопрос Смысл в том, что Грубо выражаюсь напечатают. напечатают И дадут, так сказать, денежек Банк не потонет Однозначно Вопрос в том, что, что будет с деньгами. Если это единичный случай, основной массе населения можно порекомендовать надеяться именно на это. Вот. То, как говорится, пронесло. Ну, случилось и случилось, дальше это может не повториться. Но если такая ситуация повторится, будет повторяться и в других банках, то это уже 100% сама финансовая система, так сказать, ну, не рушатся, но имеют большие проблемы. И те самые выпуски, которые у нас были на канале «Привет, 90-е!», они были как раз к месту. Они, так сказать, выходили большей частью весной. Вот, три выпуска у нас было. Так вот, в принципе, у нас сейчас получается, что называется, ну, «Привет, 90-е!» от ВТБ. Вот. Вот что это такое. Буквально небольшое событие. Ну, вот оно вот такое вот, достаточно значимое. Поэтому, ну, можно сказать, что кто как к этому относиться. Я не буду рекомендовать, что делать и как. Хотя, в принципе, я уже давно зарекомендовал сам себе о том, что иметь запас, так сказать, продуктов. Вот. Ну, обмен, так сказать, обновлять его, а так иметь. Потому что шутки, так сказать, кончились Все эти события, которые у нас есть в стране Они по-любому высасывают деньги По-любому Во всех направлениях, во всех отношениях И, грубо выражаясь, кто нам может, так сказать, дать эти финансы И откуда, я не знаю Я понимаю только что одно, что на сегодняшний день Российская Федерация привязана ко всевозможным валютным, так сказать, операциям то есть, к внешней финансовой системе привязано. И поэтому, как бы ни говорили, где ну, какая хрен разница? Вот, так сказать, не погасили, ну, к примеру. Не погасили, значит, купонный доход в валюте. Там, долларах ли, евро ли. Вот, не погасили. Какая разница, по большому счету, в какой валюте гасить? Потом, если случится, не погасили, скажем, в юанях будет то, то есть технически это то же самое поэтому какая именно валюта не выплачивалась или какой именно момент произошел это не столь важно Важна сам сама техника этого события которая говорит о том что с финансовой системой не так все хорошо как хотелось бы вот вот собственно говоря о чем речь так сейчас я еще что тут я могу сказать Одновременно ситуация вот в чем. Дело в том, что банк ВТБ э готовится ли как там в ожидании покупки такого подразделения, собственно говоря, отчасти банка открытия это подразделение э того же самого ВТБ, так или иначе. Но получается юридически надо оформить и, и готовы, собственно говоря, ВТБ купить. Вот, поэтому, как так у них нет денег, ну, получается, может, действительно у них с валютой напряженка была. Ну, может быть, что это разовый момент. Ну, как говорится, поживем-увидим. Вот такая картина. Поэтому везде пишут о том, что банк ВТБ приостановил выплаты по облигациям. Вот, при желании, конечно, эти облигации может купить любое физическое лицо. Вот, достаточно, собственно говоря, открыть там счет и залазить в них. Кто как хочет, кому что, вы... что интересно. Вот, ну где-то вот такая картина. Так, дальше что еще? Сейчас я посмотрю. Так, что еще тут? Так, принятие решения банком ВТБ об отказе в односторонней порядке от уплаты купонного дохода по неконвертируемым процентным бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав для безустановленного срока погашения с возможностью погашения по усмотрению эмитента серии Суб т 11 номинальной стоимость 150 тысяч долларов США каждая. Ну это я сейчас выдержку сделал вот так что так ну Telegram я не буду трогать фиг с ним то есть это какая-то временная история да через да, да, время да. они да да да то есть грубо выражаясь но ну, на данный момент у них нет столько на счету ну подождем собственно говоря так как это было там позавчера значит может вчера что-то и было хотя в принципе следует так, а я сегодня не смотрел даже, что там. По-моему, э, вот как на графике они провалились. Потом тут же все это дело выкупили. вот, Потому что на облигациях просадка в 7% это очень, так сказать, большой процент просадки. <связано> Ничего удивительного в этом нет, то, что выкупили. Э, если на этом же уровне они так и держатся, так и стоят, ну, значит, по большому счету все нормализовалось. Может быть, так сказать, они и погасят, не погасят там все эти проценты. Это уже, э, так сказать, не нам переживать. Так, э, дело вот в чем еще. Дело в том, что все же таки, те, кто задумается купить такой валютный продукт, ну, не особо это стоит делать, потому что не считаются эти вечные, бумаги не считаются они особо надежно то есть у них как надежно все что считается пониже вот ну такие дела просто одновременно с этим вот сейчас я просматриваю одновременно и вижу что пишут о том что по сбербанку никаких таких отрицательных моментов похожих не было ну где то вот таким образом Надеюсь, что я, в принципе, ответил на весь вопрос. Да, понятно. Вот. От себя могу сказать одно. Как говорится, мало ли что говорят. Мало ли какие-то, так сказать, заявления, там, средства массовой информации происходят. В таких ситуациях лучше предполагать, конечно, отрицательный момент. Вот. И как к этому делу, ну, как минимум, гражданам все-таки готовится. Вот, потому что, как говорится, в 29-м году, когда был великая депрессия была в Штатах, в принципе, которая тут затронула, ну, весь мир, но не затронула. Советский Союз, потому что Советский Союз был, э, так сказать, против него был поставлен железный занавес. И в Советском Союзе была сформирована своя финансовая система. Вот. То в, этом, в этой ситуации, так сказать, это было не столь, так сказать, опасно для страны, не столь э, страшно, потому что кризис, который финансовый, который перерос в экономический кризис и общемировой кризис, вот. Он Советский Союз, можно сказать, обошел стороной в связи с тем, что страна была независима. Благодаря, так сказать, западному железному занавесу, который именно Запад поставил против Советского Союза, а не Советский Союз, отгородился. Нет. Вот. Именно они поставили. Это было э, сделано на Генуэзской конференции в 1922 году, куда выезжал народный комиссар по иностранным Динам Чечерин. Вот, и в ответ на претензии стран Антанты, чтобы Советский Союз, Советская Россия вернула царские долги, там что-то еще приплатили. Ну, в общем, грубо выражаясь, чуть ли не двукратные цифры были выкачены. Ну, я не, не столь точно назову цифру, которую выставили счет там, то ли 14 миллиардов золотых франков вот, предъявили, вот. в ответ на это советская страна выставила контрпретензии, которые были, ну, где-то 24 миллиарда золотых франков за то, что в Советском Союзе, в Советской России на тот момент сколько было уничтожено, сколько было убито людей, сколько с помощью, опять же, западного э, вооружения было... Э, так сказать, разрушено, тоже убиты потери, разрушение и жилого сектора, и промышленности и то, что было недополучено в общем, так сказать, комиссариат в, в, в, иностранных дел советской России достаточно хорошо поработал все это дело просчитал и, вы, и были основания для того, чтобы выставить такие контрпретензии вот Именно тогда, как раз в 2022 году, страна Антанты поставили железные занавес», ну, в кавычках, конечно, заявили о том, что мы с вами не будем не ни торговать ничего, и ничего к вам, вам ничего, так сказать, давать не будем. Ну, где-то вот такое. И всяческим методами это поддерживалось. Но дело в том, что фактически в такой же ситуации, ввиду поражения Германии, вот, в империалистической войне Германия тоже оказалась за, за таким же вот приблизительно железным занавесом. И поэтому в ту же ночь, насколько я помню по истории, я не историк, поэтому, но в любом случае э, практически в ту же ночь э, представители торгпредства Советской России заключили торговое соглашение с Германией. Вот. Именно отсюда э, растет э, то так сказать, сотрудничество с Германией вплоть до начала Великой Отечественной войны все претензии, которые выставляли Советской России, Советскому Союзу о том, что э, Советский Союз поддерживал Германию там, такие-сякие нет, это было юридическое и чисто торговое соглашение тут ничего такого не было это было фактически на тот момент единственная страна, которая э, могла дать то же самое оборудование, технологии, э, таскать подготовить с их помощью можно было подготовить инженеров, поэтому э, туда специалисты, таскать вновь появившиеся инженеры, потому что еще раз хочу вот что напомнить о чем тоже не говорят, ведь все эти инженеры, инженеры, учителя, там, врачи, вся эта интеллигенция царской России, буржуазной России, она за все предыдущие годы драпанула за бугор и фактически таким образом выразили бойкот новому советскому правительству, новой советской стране, потому что не желали учить вот эту вот, вот, эту вот чернь, которая вдруг так сказать, победила ну, и в политическом плане, и в военном плане, потому что гражданская война, так сказать, это же победа была. Вот. И Уехали они, начинали уезжать уже и в 17-м, и в 18-м, и хотели они там пережить, как говорится, там полгодика в Европе, а потом вернуться. Оказалось, что, увы, не так. Вот один из таких перебежчиков, который вернулся, был это писатель Алексей Толстой. Вот он вернулся, жил в Самаре. Вот есть у него такое достаточно большое произведение, роман. «Хождение по мукам». Вот кто не знает его, я могу, так сказать, порекомендовать. Прочитать, что это как изнутри, как все это дело выглядело. Вот, прочитать. Или, на, на крайний случай, там, в 70-х годах снимался фильм. Вот, достаточно неплохой. Артисты там хорошо подобранные были. И достаточно подробно, так сказать, фильм показывал, ну, то, что как э, надо понимать ту ситуацию. Вот. Не то, как сейчас ее трактует нынешний, так сказать. Ну, я я бы не сказал, эрзац э, историки, вот. а то, как было тогда. Потому что смотреть на те события нужно как бы с двух сторон, с, со стороны противника, со стороны, так сказать, сторонника тех событий. Я имею в виду там и 20-е, и 30-е годы. Вот. 20 века А не только, так сказать, слушать Россказни всех этих историков Которые уже прошли обучение Ну, скажем так в буржуазной школе, в буржуазном институте ВУЗе, там, всяких там Академиях, университетах Вот, и всем прочем, Вот, ну, как говорится, я уже ушел И в истории куда-то еще Вот, а по Всем этим финансовым инструментам Вот такая ситуация в принципе, что еще да, добавить по этим облигациям? Дело в том, что, так или иначе, добро на выпуск всех, всех таких финансовых инструментов дает Центробанк. То есть, без Центробанка это ничего не происходит. Поэтому, ну, такая картина. Вот. И добавлю все-таки... Ведь дело в том, что у ВТБ деньги-то есть, раз он может... Проплатить и оплатить покупку банка открытия. Вот о чем есть договоренность. Так что ситуация очень такая любопытная. Вот, ну, что есть, то есть. Увидим. Такие дела. Вот. Хотя, в принципе, вот нашел любопытную фразу. Вот, дефолт банка ВТБ, который приостановил выплаты по субсидированным облигациям не только в валюте, но даже в рублях. Вот, то есть, в принципе, так как отчетности ВТБ, насколько я понимаю, на сегодняшний день нет финансовой отчетности, то можно предположить, что там достаточно, так сказать, большая финансовая дыра. Вот, чем ее будут платать, я думаю, что... Ну, грубо урожаясь напечатанными напечатан деньгами. Вот и разговор о том, что вот инфляция сколько там, 12% в Российской Федерации в этом году. Вот, а будет она там снижаться? Там в 2024 году чуть ли не 2% будет. Я скажу на это одно, то что посмотрим. Но я доверять точно не буду. Вот поэтому буду рассматривать эту ситуацию как прологом к чему-то еще более выражусь в кавычках в кавычках интересного вот просто я сегодня слушала Оксаков, выступал угу. который имеет э, знания да, по финансам угу. ничего такого прям страшного конечно он не говорил говорил о том что рынок российский переориентируется сейчас на других потребители переходят скажем так вот и ну как бы задел запас в экономике есть и ну, тихо ничего такого прям вот уж ну, страшного а тут какая-то ситуация как-то грубо скажу попаюсь не очень хорошо ну, хотя я не очень во всех вещах понимаю но вот по ощущениям скажем так ну я могу добавить сюда вот что. В принципе, у биржевиков и у спекулянтов это воспринимается тем самым термином времен 90-х, что их кинули. Это кидал он. В принципе, они так пишут. Вот. Так что, ну, ну, ну. Ситуация сложная. Но на данный момент технически она исправлен там, или еще там как. Ну, я понимаю так, что в конце концов даже в девяносто восьмом году э, тоже был любопытный момент, когда тогда э, как же тогда бумаги назывались, короче по ним тоже были пропущены выплаты выплатить Российская Федерация тогда не смогла, но очень любопытный момент, значит те, кто имели эти там свои облигации были свои ценные бумаги с постоянным по процентом по купонам. Вот по ним деньги были возвращены, проблемы, собственно говоря, была решена, но все это послужил тем самым стартом, когда э, произошел вот этот скачок в четыре раза, я имею в виду валюта. А так как э, в Российской Федерации очень много так или иначе всевозможных э, ну товаров в том числе и технических инструментов которые привязаны к валютам то есть покупались за валюту завозилось за валюту то при повышении цены валюты в рублях вот, в рублевом эквиваленте показатель то это грозит одним о том что это повышение цен на тот или иной товар вот что чуть такое Такие вот веселые вещи. Так, ну, вроде бы как бы все. Так. так. я смотрю. Аня к нам заглянула. Аня, все понятно, что было сказано мной? Да, всем привет. Привет. Угу. А, да. Привет. Не знаю, что может быть но с чего вопрос был? Вот. Вопрос был очень прост. Вопрос, в чем был? Что это такое? Что это так, что это значит? Технический дефолт. Чем это, собственно говоря, грозит для населения? Ну, если самую крайность брать, я повторюсь тогда. Вот, это то, что в какой-то степени повторение таких моментов если это так сказать, будет повторяться и в других банках потому что не только втб же э, выпускает облигации то есть просто-напросто ну по простому выражаясь облигация это расписка то есть получается под расписку берет деньги валюту или рубли это не столь важно вот и если не, не сможет выплатить, то это серьезный момент когда первым так сказать, в штатах падал финансовый рынок то есть Фондовый рынок в США в 29 году рухнул, а потом уже посыпалась сама экономика. И начались все эти многомиллионные очереди безработных, так сказать, остановка предприятий. Вот, то есть, именно, как говорится, сама промышленность встала. Вот чем это тогда, так сказать, грозилось. Ну, во что это превратилось. Вот так. У меня в принципе все. Доброго времени. Доброго. Что обсуждать? Доброго времени. Так, если не будет, не будет руганий, не будет, так сказать, всяких криков, значит обсуждали, сейчас говорили про технический дефолт ВТБ. Что это такое для граждан России? Чем это может обернуться? Ну, от минимальных проблем до максимальных проблем спектр этого вопроса был рассмотрен.